Здравствуйте! С вами Максимус Спорта BMC Company. Наш очередной выпуск о видеообзорах спортивных товаров. Сегодня мы рассматриваем боксерские перчатки фирмы Adidas. Модель называется Response. Как всегда, упаковано в оригинальную упаковку, Adidas себе не изменяет. Посмотрим, что же представляет собой данные перчатки. Боксерские перчатки от Adidas Расконт выполнены в черно-красном цвете Внешняя сторона перчаток черная Но красный палец большой Внутренняя ладонь перчаток красная Большой палец черный Липучка на резинке Хорошо тянется. Сама перчатка изготовлена из кожзаменителя полностью. Это бюджетный вариант. Белый логотип на внешней стороне перчатки большой. И три полоски на липучке наискосок. Данная модель на 10 унций. Бывает на 12 унций тоже. Посмотрим внутри. Внутри изготовленная с обычной подкладкой, которая не впитывает пот как у более дорогих моделей, потому что все-таки более бюджетный вариант. Десятимунцовая перчатка хорошо сидит даже на руке, вот как у меня, 9,5 см шириной. Хорошо дожимается кулак, что очень удобно как у всех остальных моделей фирмы Adidas. Легко дожимается кулак, никакого дискомфорта я не испытываю в этой перчатке. Очень удобно и я думаю будет тренироваться тоже практично в них. Большой палец защищен специальным выступом. И также специальной шнуровочкой, которая прикрепляет палец, чтобы вы его себе не выпили. Внутри ладони просто э, отверстие для того, чтобы дышала ладонь. Системы Климакул здесь нету. Что можно еще сказать этой перчатки? Достаточно качественный пошив. В соответствии цена и качество. С вами был интернет-магазин Maximum Sport и BMC Company. Оставайтесь с нами, следите за нашими видеообзорами. До свидания.